Здравствуйте! Меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать очень удобную программу для а, создания скриншотов на компьютере. Программа эта называется 5SM Uploader. Ссылку на эту программу я оставлю в описании под этим видео. То есть э, раньше я пользовался программой для создания скриншотов, которая называется Clip to Net. Программа тоже, в принципе, удобная, мне очень нравилась. Но единственный, единственный минус, который в ней есть, это то, что, что файлы хранятся э, недолго, то есть месяц или два месяца файлы хранятся, а потом они удаляются. Вот. В этой же программе, как э, говорят по отзывам в интернете, что файлы хранятся бесконечно то есть вы скачали эту программу себе на компьютер далее нам нужно ее установить для этого запускаем сам файл вот так вот далее выбираем диск на компьютере на который будем устанавливать программу нажимаем нажимаем установить и идет установка программы. Все, установка у нас завершена и можем нажать кнопку закрыть. Так, программа у нас установлена и чтобы ее запустить, нам нужно открыть меню Пуск и вот здесь видим эту программу. Также она у нас будет свернута в системном трее. Так можно открыть эту программу через системный трей, то есть правой кнопкой нажимаем здесь. Выбираем раздел настройки. И можно провести небольшие настройки. То есть язык вставляем русский или английский. Далее горячие клавиши. То есть для создания скриншотов я выбираю кнопочку Screen, Также можно ctrl Screen выбрать. Но я думаю Print Screen это будет удобно, удобнее. И нажимаю кнопку Save. Чтобы настройки языка вступили в силу необходимо перезагрузить. Итак, приложение у нас перезагрузилось и давайте сделаем скриншот. Нажимаем кнопку Print Screen на нашей клавиатуре и вот у нас появляется вот такое вот окно. И левой кнопкой мышки мы можем выделить ту область, которую нам нужно сделать, на которой нам нужно сделать скриншот. Вот выделяем, сразу у нас она отображается. Здесь мы можем нажать на вот этот вот карандаш, и у нас открывается редактор, в котором мы можем отредактировать наш скриншот. То есть, здесь мы можем указать различные стрелки, то есть, указать какое-то какое значение или какой-то знак. Далее Здесь мы также можем написать что-то для того, чтобы удалить нашу стрелку. Или вот то, что мы написали, нам нужно нажать на вот эту вот кнопочку отменить. И все у нас удаляется. Также здесь мы можем загрузить нашу картинку на на сервер и для этого нажимаем кнопку сохранить. Далее нажимаем кнопку загрузить, вот идет загрузка и внизу у нас выдаются ссылки на эту картинку. То есть вот можем брать вот эту ссылку, нажать скопировать ссылку в буфер обмена и все, у нас ссылка скопирована. Теперь мы можем ее передать какому-то человеку или использовать в других целях. То есть вот такая вот очень удобная программа для создания скриншотов. Используйте, если она вам нужна. Ну а если это видео было вам полезным... Просьба поставить лайк под видео и просьба подписаться на мой канал для того, чтобы получать новые и полезные видео по работе и по заработку в интернете.